Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему сайт для цветочного магазина «Флорист онлайн. Как им стать?». Сейчас пришла цифровая эра. Эта эра дает тренд на то, что все, весь бизнес вообще должен оказаться онлайн каким-либо образом. И сегодня мы поговорим о том, какие цели и задачи да, должен решать сайт то есть это инструмент который создается под определенно под решение определенной задачи ну, так вот на ближайшие 5-10 лет э, тренд на цифровизацию автоматизацию э, то есть будет очень высоким сейчас мы рассмотрим значит три варианта да, под э, для кого в цветочном как бы ритейле необходим сайт это фрилансер это онлайн-магазин, да, у которого нет еще пока сайта. И третий – это интернет-магазин, который э, уже имеет какой-то опыт, да, и у которого идут, идет количество заказов для того, чтобы масштабироваться, что, э, что для этого им необходимо. Итак, первый вариант – это фрилансер. Для чего фрилансеру необходим сайт? Да, то есть я выделяю, что первая задача – это самопрезентация. И коммуникация с клиентами важно то есть самое важное я думаю ключевое да то есть это портфолио то есть сайт визитка и разместить там портфолио потому что фрилансер это индивидуальность то есть необходимо понимать почему именно вас должен выбрать клиент да то есть среди всех то есть у вас должна быть какая-то изюминка то есть вы должны чем-то отличаться чем-то цеплять и Сайт «Визитка» отлично подойдет для того, чтобы разместить свое индивидуальное портфолио, да, качественные фотографии и разместить там информацию, каким образом можно с вами связаться и, возможно, как вы работаете, ну, то есть описать э, ваши принципы работы, то есть от какой суммы доставка, сколько вам необходимо времени, так как фрилансер в основном закупает да, цветы под заказ, то есть сначала ему надо собрать заказы, потом поехать купить цветы, исполнить, ну то есть собрать и после этого доставить и для этого уже либо мастерская либо самостоятельно дома ну то есть здесь уже все будет зависеть от бизнес модели но в любом случае я рекомендую делать сайт визитку вот то есть это либо одностраничник в целом для этого очень хорошо подойдет второй вариант это оффлайн магазин до да, который не представлен в сети Сейчас все интернет-магазины, ну то есть не интернет, оффлайн, прошу прощения, офлайн магазины имеют либо страницы в Инстаграм, либо в ВК, но особо ими не развиваются, потому что у владельцев не хватает да, времени для того, чтобы заниматься и магазином, и еще социальными сетями, и еще и привлечением, рекламы и так далее. То есть непонятно, да, стратегия, каким образом. Какие, что я советую, да? в первую очередь, какая цель у вас? То есть цель офлайн-магазина – это увеличение, да, то есть работа со своим офлайн-трафиком, да, потому что это локальный магазин, который работает на тех клиентов, которые либо живут рядом, либо работают рядом, либо проезжают мимо, и им необходимо, да, закрыть потребность в цветах. И второе – это коммуникация уже с существующими клиентами, то есть донести им какую-то информацию, и создать то есть свой сайт свое представление в сети и разместить эту ссылку как раз в своих социальных сетях так как на сайте вы однозначно будете регулярно хотя бы там раз в сезон что-то с ним делать но какую информацию вам необходимо туда как бы уложить здесь можно сделать как бы сайт визитку но с несколькими разделами да такие я советую вам разместить раздел это первое услуги которые оказывает магазин то есть отдельный раздел. Дальше в портфолио. Портфолио каждым разделом: да, то есть, это букеты, там композиции, не знаю, свадебные, оформления, может быть, интерьерные обязательно рекомендую вам все-таки сделать какую-то дифференциацию да то есть это отличие ваше то есть вашу фишку такую изюминку да то есть такой акцент то есть на чем вы специализируетесь что чего нет может быть у других кто находится рядом с вами да почему клиент должен выбрать вас и раздел инфо или новости да где вы будете размещать ту информацию, которая будет полезна вашим постоянным покупателям. Это какие-то новости по поводу там, новогодней коллекции или какие-то спецпредложения, или информацию, что вы там, допустим, не работаете в какие-то дни, да, или информацию, что вы открыли новый магазин по такому-то адресу. Ну, в общем, такой информационный портал. Вот. Что еще, какие разделы я рекомендую? Там Это условия работы, да, то есть за какое время необходимо заказать цветы и каким образом и контакты для коммуникации чтобы человек мог вам позвонить заказать букет допустим заранее да если вы будете знать то что это ваш постоянный клиент он вам позвонил по телефону вы приняли заказ собрали для него букет он пришел забрал и все счастливы сейчас мы рассмотрим с вами третий вариант это вариант масштабирования до да, сайт именно интернет-магазин с возможностью оплатить и пройти полностью весь процесс доставки цветов от того, как клиент должен сделать заказ, оплатить заказ, получить заказ, либо заказ должен быть доставлен до получателя. Кому подойдет данный инструмент? Этот инструмент будет решать следующие задачи. Это то есть, масштабирование, увеличение обработки заказов. Этот инструмент будет решать увеличение, улучшение сервиса обслуживания, да, то есть сервис доставки цветов, это уже немножко такое другое да, направление. Есть продажа цветов оффлайн, есть продажа цветов онлайн со своей как бы, конъюнктурой, со своими особенностями, которые необходимо учитывать. Так вот для чего, то есть какие особенности отличают сайт интернет-магазина от сайта одностраничника, либо сайта визитки, с несколькими страницами и разделами. Здесь важные факторы. Это должны быть условия конфиденциальности, обработки персональных данных. Да, то есть это очень важно. Роскомнадзор то есть выставляет определенные требования для таких сайтов. Возможность значит, оплаты онлайн прямо на сайте да, с возможностью получения электронного чека и возможности корзины, где клиент может совершить покупку и там должна быть страница оформления заказа, где клиент может абсолютно удаленно внести всю информацию о себе, выбрать определенный вид букета, выбрать ну, значит, адрес доставки получателя, там дальше текст записки или еще какие-то комментарии. И это все отправляется непосредственно в отдел продаж или, ну, по идее, это должен быть отдел продаж, который работает уже с заявками да, на поступление заказа. И уже дальше исполняет этот заказ следующие этапы это значит идут согласование букета да там по фото после этого согласования идет исполнение и какой-то там фотоотчет но ну, здесь уже бизнес-процессы как говорится нужно под каждую бизнес-модель до да, выстраивать свою логику потому что у каждого свой индивидуальный цветочный бизнес и это необходимо учитывать то что для всех то есть нет универсального решения. Это в любом случае работа. Такая же работа, как и открытие нового магазина, который требует ресурсов. Ресурсов, значит, и финансовых, и трудовых ресурсов. Это нужно понимать, потому что даже развернуть отдел продаж, это достаточно затратное такое мероприятие, да, инвестирование в будущее. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии под данным видео, какие у вас сейчас стоят цели и задачи по сайту. Я под данным видео оставляю ссылку на бесплатный чек-лист «Как управлять бизнес-моделью в цветочном бизнесе по показателям». Переходи и скачивай его бесплатно. Спасибо вам за внимание. Применяйте мой опыт и знания. И будьте... Нет. Сейчас. Давай. Раз, два, три. Друзья, спасибо за внимание. Применяйте мой опыт и знания и развивайте ваше цветочное дело